Ой, красота <с almonds> Тоби! Тоби, ты как раз в пасть войдешь Очень красиво войдешь в пасть Да Ой Ой, красота Скоро с табуреточкой будем ходить. Ой, Ой, прелесть. Ой. Ой, какие. И самое главное, мирно как-то разошлись. Да? Ой, Тоби, не достал. А, встал. Смотри, встал. Молодец, на задней лапке. Ой, как здорово. Ну, встань на задней лапке, Тоби. Да, ему Да, ему хочется, но не достать. Не достать. Тоби. Судит, Тянетка. Трактор. Тоби, Тоби, Тоби.